Рыночная цена – восемь с половиной миллионов рублей. Цена покупки – 6 миллионов восемьсот тысяч рублей. Дисконт – 20%. процентов. Экономия – 1 миллион семьсот тысяч рублей. Хороший старт для собственного бизнеса или сдачи в аренду и получения пассивного дохода. Второй объект. Коммерческое здание, город Москва, 26 квадратных метров. Рыночная цена – 8 миллионов рублей. Цена покупки – 6 миллионов 400 тысяч рублей. Дисконт – 20%. Экономия – 1 миллион 600 тысяч рублей. Хорошее вложение денежных средств в столице. Наш третий лот на сегодня. Магазин – 32 квадратных метра, город Москва. Рыночная цена – 9 миллионов 200 тысяч рублей. Цена покупки – 7 миллионов 360 тысяч рублей. Дисконт – 20%. Экономия – 1 миллион 840 тысяч рублей. Хороший дисконт и отсутствие проблем при поиске клиента для сдачи в аренду. Объект под номером 4. Коммерческое помещение, 52 квадратных метра, город Санкт-Петербург. Рыночная цена – 12 миллионов рублей. Цена покупки – 8 миллионов 400 тысяч рублей. Дисконт – 30%. Экономия – 3 миллиона 600 тысяч рублей. Хороший вариант для личного использования или перепродажи. И замыкает наш ТОП коммерческое помещение 74 квадратных метра, город Санкт-Петербург. Рыночная цена 13,5 миллионов рублей. Цена покупки 10 миллионов 125 тысяч рублей. Дисконт 25%. Экономия 3 миллиона 375 тысяч рублей. Замечательное место для открытия бизнеса в большом городе.